Откуда у нее мог взяться этот таинственный ключ и от чего он? Мистический ключ тебя будет вести. Иди по тропинкам, а то в лесу живет он. А где твой медальон, который у тебя обычно висит на шее? Сейчас открою и посмотрим, что внутри нее. Как будто кто-то к воротам приближается. Привет, ребята. Вы на канале Magic Pets, а я Миша Лайк. Like. И у нас тут такое приключилось. Короче, киса, али? Пошла меня. добежала. Так, вот они, следы маленьких пушистых супергероев. Или вреден. Это мы еще выясним. Сколько раз я говорила им не ходить за эти ворота. Там же лес. Но они же не могли их открыть сами. Капец. Про этот лес, когда мы построили тут дом, местные рассказывали столько мистических историй. Все время ощущение, что кто-то наблюдает за мной. Бррр. Эйвен, Софи, Юми, Киса Алиса, вы где? Покемонию мечу. Софи, Эйвен, Киса Алиса, ну-ка быстро ко мне. Вот вы где. Аня, киса-лиса исчезла. Ура, ты, ты будешь нам помогать. Так, успокойтесь, я все знаю, Миша мне все рассказала. Так, все-таки Миша дома. Да, она сказала, что испугалась и вернулась домой. Слава собачьему правду. Значит, осталось найти кису Алису. Здесь такое ощущение, что за нами все время кто-то наблюдает. Вот я вам и запрещала ходить за задние ворота в этот лес, потому что про него ходят всякие слухи. А вы мне тут такое устроили. Ань, мы же суперцы, мы хотели помочь. Ой. Кто-нибудь видел, как я не допрыгнула. Да, и, короче, найти кису Алису до того, как ты проснешься. Ладно, сейчас важнее уже не это. Какие у вас предположения? У Эйвена своя версия. Мы унюхали следы кейса Алисы. Тут, на входе в лес. Я думаю, она могла зайти в него и потеряться. А мы, если честно, Сьюмичу, думаем, что это может быть и розыгрыш. Алискин пранк, да, покемон? Ну, это было типа одной из наших версий. Что она решила нас разыграть? Чуть-чуть так холодно. А на самом деле она сейчас сидит где-нибудь в теплышке и смотрит Мэджик-миссию. А мы тут шанахаем, мокнем, мерзнем. Маджик миссию в смысле? Смотри, сегодня же на нашем с тобой общем канале Magic Family тоже вышло новое видео, так? А, ну да, <смех> Юми уже дрожит. Ну так вот, слушай, смотри, короче, Киска Алиска вечно хотела посмотреть новое видео на Magic Family впервые нас, а мы всегда ее опережали. И она придумала заманить нас так далеко, чтобы у нее было время, и она первая посмотрела видео. <смех> Странное предположение, ребят. Ну, ну а что? Она могла сделать такое? Mm, слушайте, может быть, даже девочки и правы видео слишком крутое, чтобы его пропустить. Юми, ты мне чуть в глаз не попала. Вот и я об этом! Мэджик <смех> миссия! <смех> Тем более ты в этом видео на машине едешь через всю Европу. В Англию, в другую страну. Собака. Ай, это же супер и <смех> интересно. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Утверждаю, еще и собачий Оскар. Да, точно, там же еще собачий Оскар. Конкурс Magic Family против 130 собак. Ребят, так нельзя, вы сейчас все секреты расскажете. Да, ты права, пусть маджики сходят и посмотрят. И поддержат нашу маджик команду. А тому, кто досмотрит новое видео на Magic Family до конца, мы передадим привет в нашем видео. Вы в прошлый раз уже обещали. А Мы и и исполняем свои обещания, да, Пакимонимыч? Конечно! И в этом видео мы должны передать привет Маше Смирновой. Потому что она посмотрела новое видео на Magic Family от начала до конца. Поставила там лайк, нашла загадку. И написала ответ в комментариях, так что привет ей, вот. Так что теперь ты знаешь, что делать после того, когда смотришь наше видео. Ссылка на Magic Family будет где? Внизу, в описании Что? Вы, вы слышали это? Да, я тоже слышала какой-то звук. Короче, пушистики, я в Мэджиках уверена, они обязательно сходят сегодня и посмотрят наш новый ролик. Особенно те, кто хотят привет. А сейчас мы должны убедиться, что Киса Алиса нас разыгрывает. Побудьте тут, а я проверю, нет ли дальше следов и решим, что делать. Так, вроде бы ничего не... Что это? Что это такое? Это какой-то Ключ. Хм, странно. Что он тут делает? Кто его мог оборонить? И вокруг на снегу есть какие-то вмятины, следы, но все очень непонятно. Говорили мне местные не ходить в этот дурацкий лес. Так, ладно. Ребята, скажите, вы узнаете этот ключ? Видели его где-нибудь? Я никогда его не видела. И я тоже. Странно, mm -hmm. что от него пахнет киской Откуда у нее мог взяться этот таинственный ключ и от чего он? Слушайте, а может это как-то связано с той запиской, что мы тут нашли? Что еще за записка? тут, смотри! Там еще много чего написано. Иди сюда, посмотри. Вот она, вот тут. Вот там, Аня, давай, протяни руку. Странный ключ, пропажа киски Алиски, какие-то записки. Так, ладно. Давайте посмотрим, что там написано. Там точно что-то было про какой-то ключ, читай. Почему вы сразу не сказали? Да мы думали, ее просто кто-то потерял. Мистический ключ тебя будет вести. Иди по тропинкам, а то в лесу живет он. Ты ж догадалась в посылках найти и взять с собой тот медальон. Что значит в лесу живет он? Какой еще он? Капец, кажется, мы бляпались. А что за медальон? Чтобы открыть этим ключом, то, что найдешь ты в опасном лесу, тебе помощь нужна. И медальон объяснит тебе, что и к чему. И вопросительный знак. Что вообще тут <звук> происходит? Вы слышали? Вы слышали это, ребят? Блин! И от чего этот мистический ключ? В любом случае, нужно найти медальон в посылках. Значит, нам временно придется бросить поиски кисы Алисы. И сейчас э -э -э, вернуться домой, открыть все посылки, которые у нас есть. И в какой-нибудь из них должен быть какой-то медальон. Вот загадка. Давайте, заходите скорей. Нужно срочно закрыть ворота в этот лес. Хотя, блин, стоп. Если вдруг киса Алиса до сих пор в лесу, придется оставить ворота открытыми. Но проблема в том, что к нам во двор через них может проникнуть что-то другое. Поэтому я, Эйвен, супергерой, предлагаю сделать так. Вы, София, Миша и Юми откройте посылки и найдете медальона, а я останусь тут сторожить ворота. Нет, Эйвен, мы и так не договаривались. Тут и так какие-то странные запахи. Ань, скажи ему, что мы его одного тут не оставим. Это ненормально. Эйвен, нет, мы будем за тебя переживать. Нашелся тут супергерой, блин. Не переживайте, если киса Алиса вернется, мы просто прибежим домой. Ты вернешься и запрешь ворота. Эйвен, а если к этим воротам придет совсем не Киса, Алиса, а что-то пострашнее? То я просто убегу, приду домой и сообщу вам. Это лучше, чем оставить ворота без присмотра. К сожалению, Эйвен, ты прав. Хорошо. Оставайся здесь. Мы быстро распакуем посылки и сразу вернемся к тебе, как только найдем медальон. Э, да, давайте только побыстрее, это что-то страшно становится. Ань, пойдем скорей. А вы точно весь двор обыскали и не нашли кису Алису? Э, я чуть траву не подавилась. Да точно, Ань, мы должны идти смотреть. Пойдем покажу. Вот тут на сарай, подсырай, мы везде, вокруг, смотрели. Только мы не смогли попасть внутрь, потому что на дверях замок. Да, я вижу. И знаете, что самое главное? Что? Ну-ка, скорей, скорее, Юмичу. У меня был ключ от этого замка. Он, конечно, выглядел по-другому. И я так и не попала внутрь, потому что ключ в итоге потеряла. Значит, Туда зайти не могла. Пошли домой скорей. Да что ж такое-то, Миша сидела тут, когда я уходила. Куда она опять делась? Аня-не-не-не-не-не. Мне кажется, за Мишкой переживать не надо. Она у нас трусишка и, скорее всего, просто спряталась от страха куда-нибудь. Точно тебе говорю, точно. Да, я почему-то тоже думаю, что за Мишкой переживать не надо, но на улицу она точно не пошла. Слишком она трусишка. Не переживай, Миша, где-то дома. Наша задача сейчас открыть все посылки, Ань. Ох, надеюсь, что вы правы. Кстати, я же до ухода увидела тут открытый конверт. Без адреса и имени, но открывала его не я. Наверное, это киса Алиса шалила. Тут есть какое-то письмо. Так, Эпчи! значит, Давай, рай, скорее прочитай, что там написано. Надеюсь, вы не простудились. Блин, тут написано а тем же почерком, что и в записке значит, это писал один человек. Или не человек! И киса Алиса на письме оставила случайно отпечаток своей лапки. Значит, она это читала. Выйди из дома, пройди сотню шагов. Дойди до сарая, на котором замок. Туда ты вернешься, но сперва обернись, увидишь ты выход, кустов сторонись. Тебе я даю мистический ключ. Лес страшен, опасен и очень дремуч. К чему подойдет этот ключ, ты найди, но будь аккуратна по тропинке иди. Ать, ать. Упс, надеюсь, я его не сломала. Ой. Немножко повредился ключик. Ну ничего, я думаю, это не важно. Иди сюда. Значит, это ключ из конверта. Киса Алиса его взяла и пошла с ним. И если он был у нее, а мы его нашли, значит, Киса Алиса его потеряла, да? Или кто-то на нее напал, и она выронила ключ. Ситуация более-менее проясняется, и значит, письмо с ключом предназначались мне. Что теперь делать? Как это искать кизуалису? Это какой-то квест. Я пока ничего не понимаю, но <мех> думаю, что все-таки нужно открыть посылки и найти медальон. Да, ты права. И посылок-то не так много. Мы успеем открыть их быстро. Тем более нас там ждет Эйвен. Что? А где твой медальон, который у тебя обычно висит на шее? Не думаю, что имелся в виду этот медальон, но... И правда, где он? Хм, странно. Он же всегда висит у тебя на шее. Да, и я его не снимала в ближайшее время. Может, ты потеряла? в Англию. Как теперь узнать? Аня, у нас нет времени на это, но мэджики могут помочь. Как? Они могут пойти на наш канал Magic Family в то видео, про которое мы сегодня говорили. Так. Посмотреть весь ролик, и вдруг они заметят тот самый момент, момент, когда медальон с шеи исчез. Вдруг его кто-нибудь там у тебя украл. Точняк, ребята, обязательно сделайте это, вы нам очень поможете. И напишите в комментариях, а нам нужно спешить распаковывать эти посылки. Погнали искать в них медальон, про который говорится в письме. Отличная идея, девочки! Вы иногда поражаете меня своей сообразительностью. Давайте начинать. Начнем с первой попавшейся посылки. От кого? От Абиловой Аделины. Оренбургская область. Какой район? Э -э не могу расшифровать, что написано. Надеюсь, ребята расшифруют адрес. И в этом конверте у нас сразу вот такая вот странная... Коробочка, шкатулка или что-то, сейчас открою и посмотрим, что внутри нее. Ань, погоди, не торопись. Ладно, что такое, Софиша? Мы должны быть готовы ко всему. А, в каком смысле? В этой шкатулке может быть все, что угодно. Сейчас мы ни в чем не можем быть уверены. А может ничего не быть? И такое тоже может быть, да. Перестаньте, пожалуйста, меня накручивать, я вас поняла. Фух, открываю. Э -э -э, что это за звук был? Как будто кто-то к воротам приближается. Блин, мне уже кажется, или меня реально кто-то позвал. Меня реально кто-то зовет, или нет? Надо пойти проверить. Что ж, давайте заглянем внутрь. Ань, стой. Что еще? Вы тратите наше время. Просто будь аккуратнее, ладно? Мама, и что внутри? Или кто? Все, девочки, уже серьезно, хватит. Давайте просто откроем и посмотрим, что там. ой ой ой ой Что это такое?